Ну, на самом деле, проект, э, сайт произволовки нет. он задумался как такая объединяющая функция между теми пострадавшими, э, кто сталкивался непосредственно с произволом силовых органов, судов, прокуратуры, а также и теми людьми, которые могут им помочь – это правозащитники, юристы и журналисты. То есть, предполагалось, что это будет такая общая платформа. Проблема в том, что действительно э, очень много идет сообщений о том, что люди сталкиваются с проблемами, особенно с, без, в связи с силовыми органами, но все они раскиданы по каким-то отдельным, э, э, отдельным областям, то есть это форумы, какие-то чаты. И также второй целью было собрать э, вот такие инциденты и на их основе сделать карту инцидентов, то есть пока настанут... Э, можно ткнуть на любой город и посмотреть, в каком городе были, какие были инциденты и с чем они связаны потом сделать сравнение, анализ есть, где больше, где меньше и где была возможность какая-то помочь проект на самом деле работает недолго по меркам интернета для того, чтобы запустить нормально на сайт, требуется быть не один год У нас сейчас прошло фактически всего три месяца может быть такие основные удачные примеры из Жасказгана было размещено видео и заявление женщины о том что ее сына вместе с моими молодыми друзьями избили полицейские мало того что жестоко избили на них еще повесили обвинение что это они напали на полицейских хотя на видео видно то есть парень с разбитой головой то есть на нем живого места нету вот, Жезказгани сейчас идет суд по этому делу. На основе вот этой жалобы мы связались с женщиной, сделали публикацию, было, было еще несколько публикаций в других СМИ, нашли человека жезказгани, который может мониторить этот судебный процесс. Результатов пока еще нет. И второй, тоже показательный случай из Повладары. обратилась написала женщина, она входит в национальный принятильный механизм пыткам. и во время посещения колонии она просто оттуда вышла в шоке из-за увиденного там, то есть э, оказалось, что заключенных там пытаются щетить, ну, чуть ли не, э, не массовым образом и никто не может с этим ничего поделать тоже на основе вот этого этой жалобы была сделана публикация, я сам писал чтобы она достаточно хорошо разошлась, потому что было припечатано в трех или четырех других интернет сми было припечатано в нашей оппозиционной газете, и прокуратура занимается проверкой этих вот сообщений. Трудностей тоже немало началось с того, что у нас не получилось зарегистрировать сайт, мы купили доменное имя, но оно оказалось заблокированным. Выяснилось потом, что на этом доменном имени располагается некий экстремистский сайт, который заблокирован нашими властями. То есть мы это выяснили только через месяц, путем переписки с американской стороной, кто продал нам домен, и с надконтактным деликом нашим лабораторским провайдером. Вот. Другие проблемы связаны с техническими вопросами, то есть сайт до сих пор еще на стадии раскрутки, до сих пор появятся какие-то ну, недоделки, этого никому не избежать. И, конечно, сейчас нам требуется еще время для того, чтобы его раскочегарить, разре, рекламировать, поскольку сейчас еще август-июль все-таки такие мертвые месяцы. Но надеемся, что все у нас получится.